Николай любил театр, оперу, любил балет и физическое упражнение. У него были довольно непритязательные вкусы. Любил выпить рюмочку, водочки, как и его отец, прикладывался к вину. Великий князь Александр Михайлович вспоминал, что когда они были молодыми, они с Никки, так он его звал, однажды сидели на диване и толкались ногами, кто кого собьет с дивана. Николай реально был в этом смысле подростком. Но он был молодым человеком, когда пришел в власть. 26 лет ему было. Николай это человек, который фаталист, с одной стороны. А во-вторых, беспечный человек. У Николая прав тот, кто подходит к нему последним. Он в кабинет звал людей. И вот они предлагали, предлагали, предлагали какие-то решения. И только последний, кто входил к нему в кабинет, вот он и соглашался. Детскость, наивность. Беспечность Николая сыграла злую шутку.